There we go. There we go. Yeah. Черт, левый. не улыбка И это... Лепка. Лепка. Памди. Клади. Памди. Нет, нет. Нет, погодь. Да. Nope. Yep. Леп Леп О. я долго differences With me Ships И я люблю...